Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня я хотел бы рассказать вам о таком явлении в медицине, как седация. Что такое седация, для чего она нужна и как она проходит, сегодня подробно мы с вами разберем. Седация ⁇ это медицинский сон, искусственно созданный сон для проведения определенных манипуляций. В данном случае мы рассматриваем седацию для проведения имплантации. Что дает седация? Во время седации пациент спит. Он не чувствует никаких болевых ощущений, он не ощущает дискомфорта во время операции. То есть седация показана в первую очередь тем пациентам, которые реально боятся стоматологических манипуляций. То есть для тех, кому имплантация страшна с точки зрения непосредственно процесса, седация буквально показана. Почему это так важно? Если человек очень боится во время операции, у него в принципе организм находится в большом стрессе. Сердечно-сосудистая система в напряжении. И если еще и какие-то болевые ощущения возникают, то это двойной стресс для организма. И действительно он может в целом негативно сказаться на общем состоянии пациента. Поэтому при э, тревожности, при боязни стоматологических манипуляций имплантации, мы рекомендуем проводить операции по имплантации, используя седацию. Седация проводится следующим образом. Начинается прием с того, что врач-анестезиолог опрашивает пациента на предмет различных состояний, и после этого проводится включение в венозную систему путем установки винфлона и введение вещества для седации. В данном случае это пропофол. После того, как пропофол, вещество досидации введено внутривенно, пациент засыпает буквально сразу, в первые секунды после введения. Вот, пациент находится в состоянии сна, вот, он находится в кресле, Немножко, возможно, ассистенты поддерживают голову, немножко придерживают челюсть, но тем не менее пациент находится в таком положении, что врач-хирург-стоматолог беспрепятственно может проводить хирургическую операцию. То есть установку имплантатов, удаление зубов. В нашем центре мы работы сложные, которые касаются челюсти или двух челюстей, стараемся проводить под седацией. Мы заблаговременно договариваемся о седации с пациентом, есть некие рекомендации по проведению седации, то есть перед седацией пациент не употребляет пищу и воду 3 часа, вот. и договариваемся о том, когда пациента мы выводим из состояния седации, то есть мы можем, допустим, скажем, разбудить пациента после имплантации, а можем разбудить пациента уже после получения оттисков. То есть пациент может, в общем-то, проснуться после операции с выполненной работой, с удаленными зубами, установленными имплантатами, полученными оттисками и установленными капами. То есть фактически проснуться при помощи анестезиолога и персонала. Вот, выпить водички, отдохнуть. И пойти домой. И следующее посещение в данном случае будет уже примерка зубов. Это очень удобно, это очень комфортно для пациента и, конечно, очень комфортно для врача. Что касается врача-анестезиолога, здесь бы я хотел рассказать подробнее. Врач-анестезиолог, в нашем случае мы работаем со специалистом, который имеет более чем 30-летний стаж работы в анестезиологии. Он же является и врачом-реаниматологом, что очень важно. То есть... Этот врач не только вводит в сон пациента в седацию, но и следит за всеми его показателями. В случае, не дай бог, каких-либо неотложных состояний, врач-реаниматолог тут же принимает решение по определенным действиям. То есть он может ввести все необходимые препараты, он может провести определенные реанимационные мероприятия. То есть пациент, который находится под седацией и под наблюдением врача, анестезиолога, ренематолога, он находится в полной безопасности. Это очень важный фактор, также который очень важен в случае проведения больших операций. Челюсть, две челюсти. Конечно же, можно проводить на менее крупных операционных полях, когда восстанавливается несколько зубов седацию, если пациент очень переживает. Но тем не менее, во всех случаях это хорошо. Есть некие противопоказания к седации. Это в основном те противопоказания, которые э, диктует врач, наблюдающий э, нашего пациента в условиях амбулаторного лечения в поликлинике или, э, допустим, в э, учреждении, которому наблюдается. То есть есть состояние, связанное с сердечно-сосудистой системой, есть состояние, связанное с гормональной системой, но это все оговаривается до операции и непосредственно решение по седации при, э, уже принимается после согласования с лечащим врачом, если пациент находится на каком-либо э, диспансерном учете. Поэтому очень важно понимать, что седация это то состояние, когда человек вообще ничего не ощущает при операции, он вообще ничего даже не помнит, вот э, как проходила операция, то есть он фактически просыпается с установленными имплантатами. Для тех пациентов, которые очень переживают, боятся, э, волнуются, еще раз это повторю, это идеальный вариант, отработанная схема многие годы, чтобы пациенты не боялись. Это можно делать уже сегодня, сейчас. Такие возможности есть. Поэтому для пациентов, переживающих, мы приглашаем на консультацию. Я подробнее расскажу, как это все происходит. Вот. И вы можете принять определенное решение. Желаю вам здоровья. Всего самого лучшего. До свидания.